Ага, у этого менеджера такая конверсия, у этого менеджера такая конверсия. Да? Дальше смотрим по отделу продаж. За месяц, к примеру, да? если мы понедельник, за месяц, тут там 30%, а на следующий месяц там 20%. То есть если упала конверсия, это сразу катастрофа. Да? Вот так скажу, да. Если она повысилась, отлично, но мы смотрим, а где, на каких участках мы эту конверсию можем увеличить. То есть воронка продаж это не просто статистика. Вот я вам привел пример в Москву. Приехал, они ее подбивают и чего. Ну, сто звонков, на ну, пять встреч. А дальше-то что? То есть, а я уже вам привожу здесь пример, что мы делим количество звонков с выходом на ЛПР к, к продажам. Да? Вот реальное число заказов и смотрим конверсию сколько я сделал звонков, сколько продал. вот моя конверсия 20 процентов. эти цифры уже еще более важные чем да? 20 процентов. я понимаю что 20 процентов смотрю в разрезе там трех месяцев мало я хочу больше. А дальше вы откручиваете если я хочу здесь больше, то где-то на этих участках я эту конверсию должен увеличивать где? Лен, верни, пожалуйста, у нас в шапку. То есть, смотрим, а где я могу э, заставить менеджеров э, улучшить свою конверсию. То есть, вот это соотношение процентов. Ну, давайте так. Основные показатели, основные показатели, да, то есть количество звонков мы вообще не берем холодных, да. Самый важный показатель. Выход на ЛПР. Записывайте. Выход на ЛПР. Так, количество проведенных встреч количество оплаченных заказов всей вот этой цепочки самые главные, да, на которые нужно ориентироваться, и мы тогда понимаем, что э, если конверсия, к примеру, вот, по отделу продаж 10 процентов, да, количество звонков на количество встреч 10 процентов, ну, наверное, это мало, да, то есть должно быть больше встреч. Неплохая конверсия, вот, была бы все-таки процентов но еще раз повторюсь что дмитрий правильно сказал зависит от отрасли да? дальше количество встреч на количество заказов оплаченных тоже смотрим если не устраивает то думаем что делать а что делаем ребят я как бы все завуалировано, надо что-то делать а что делать вот если страдает допустим менеджер тем что он звонит а встреч мало Какие могут быть проблемы? Какие задачи нужно решать? По-средму сегодня можно встречу договориться с СБР, словно, или секретаря пройти, или еще кого-то. То есть здесь надо его обучение или. Может быть, он звонит не по целевой аудитории. Давайте так. То есть проблема номер один. конверсия на этапе Не целевая аудитория не может обойти секретаря. Что еще? Еще могут быть кричи. Дмитрий, помогайте к аудитории. Еще какая она выправляется? Скажите, а почему там не может обойти секретаря? Разве это не прошла конверсия? Слезают звонки контакты, Здесь же уже с выходом на ЛПР 10 у нас идет. То есть он уже Он, уже, он уже смог выйти до да, 20 превращаться в каком он Почему? Звонки уже... делать того же самому там какому-то снабженцу, который фактически никакого решения не принимал. Нет, это уже не, не, не, не, а не секретарь. Ну, я не конкретно секретаря, я имею в виду человека, который может ставить какой-то барьер, и не проводить. Нет, мы сейчас не проходить звон, звонки ЕЛПР плохое -плохо предложение, плохой продукт очень частная проблема. Так, да. Нет, она не про это говорит, Она говорит да? про то, что если мы конвертируем звонки ЕЛПР во встречи, то это не может быть. Да. А, мы скрываем в этом случае. Поход да. а -а -да. продукт, не все согласны, что если здесь низкая конверсия, то это плохой продукт. Нет, нет, нет. я абсолютно нет. не согласен. Быть, а с другой стороны, объясните Дмитрия, почему это считается? Да? Можно предлагать то, что людям не нужно. Не уникальное такое предложение, неинтересная целевая целевой битвари. Тогда нужно менять. Но, но это, но это, это все в, в скрипте тоже. может быть да, заложено. Не профессиональное процес информации, неподготовленность человека не профессионал. Говоря, человек сам не низкий, знает, что он продает. Уровень. Низкий уровень продающих. Вот я сюда не вот подводил, да. Он, прежде всего, он должен себе увидеть продать, и да, у другим продать. Давайте решение, что делать. Не целевая аудитория, что делать? Меняем Силу, аудиторию, задались, проводим и аудиторию, вот, меняем ее да. и все. И ну, это вот когда идти приедет Дмитрий к тому, что вы говорите, что да, он звонит, а им вообще надо... Ну, условно говоря, то есть это, это правильно. Это не всегда проблема целевая аудитория, проблема с больше в большей мере... Тут, да, Александр, да, есть, да, вот я с Дмитрием такая. соглашусь, есть такой вопрос, э, выгода маржа. Вот, просто та же самая целевая аудитория, она опять же разделяется. Кому-то достаточно вот этого, а кому-то достаточно... Побольше. Uh -huh. вот. Поэтому здесь все-таки. Давайте не цележная аудитория. Что делаем? Анализировать и э, направлять. Вот для этой аудитории вот такое предложение, а для этой аудитории вот такое предложение. Смотрите, но ну мы сегодня здесь собрались, как работать с менеджерами, да, чтобы они по этой. Внедрить систему, чтобы менеджеры давали больший объем, а чтобы давали больше объем, прям пошагово. Да? Вот пошагово. Угу. Это зависит от менеджера? Если да. это не ца, то менеджер вообще ни при чем. Да. Ну что дали, вот то я говорю. Значит, О, да, да. И да, и нет. То есть если э, ваш менеджер ищет целевую аудиторию, тогда он должен искать целевую. То есть поиск. Мы должны а, сег... базу. По а если менеджер не ищет целевую аудиторию, этим занимается, кто-то да, дает ему источник. Когда это от менеджера не зависит, тогда это делает руководитель. Ну или кто-то, да. Руководитель ищет СА, подбирает. То есть можно воротку построить по каждому сегменту целевой аудитории, и тогда делать выводы от целевой аудитории. Нет, да, Аудитория тоже может быть разная да, Ее можно сегментировать Мы сейчас более глобально говорим да? Хорошо, скрипт Что делать, если скрипт не работает? Дмитрий уже решение назвал Но давайте тоже подключать Скрипт не работает, что Что другой. такое скрипт? Давайте для начала Все понимают, что такое скрипт? Это прописанный диалог да? Если диалог не работает, что делать? Другой нужно разминать а такой каверзный вопрос. Скрипт работаем. Что с ним делать? Рабочий скрипт? Скрипт работает. Можно менеджер берем другого Не-не-не. Скрипт работает. Со скриптом что делаем? Если скрипт работает. Значит результат должен быть. По логике. Результат есть все, что со скриптом. Улучшаем. Жизнь. Вот Дима профессионал. да. То есть смотрите. Часто мне говорят, что Александр, зачем мы пишем скрипт? Я с интернета скачаю немерено. Скрипт э, запишите. Все сейчас запишите. Скрипт – живой организм. Скрипт – это живой организм. И он никогда не бывает константным. И сейчас я донесу до вас, что имеет в виду Дмитрий. Про скрипт. Да? Вот есть хороший скрипт. Но кто сказал, что нельзя написать лучше? Понимаете, в чем суть? То есть, смотрите, сделали скрипт, даже бизнес-тренера пригласили, написали скрипт, все хорошо. Работает? Работает. Но мы говорим про конверсию, а может другой скрипт даст большую конверсию? Нельзя работать с одним скриптом. Опять же, скрипт устаревает моментально. Вы же сами, да, заходите в розничные магазины и чувствуете, да, что вам уже там продавец подходит с шаблонами. Мы уже настолько за 10-15 лет там постсоветского времени э, адаптируемся, мы уже все, отторжение, да? И когда меня просят, э, напишите скрипт для B2C, я говорю, нет, все, мы общаемся как с друзьями. То есть я сейчас тренирую общаться с людьми, а не с клиентами, понимаете. Потому что вот это там... Все уже, уже вот здесь. Скрипт живой организм а значит это одно постоянно совершенствует Кто думает или кто знает, как совершенствовать скрипт? Не привлекает бизнес-тренера? В вашем случае, если у вас шесть менеджеров, мы в тебя думали, что это не будет. как в космос, как в да. Как улучшить скрипт Там в отделе продаж? Не привлекает тренера. Может, мы тоже собрались, спросите, кто не рассматривает? Да. да. Анализ разговора. Может быть, убирать. То, что... Основный, анализ, звонок, запись. Запись звонков. Кто это делает? Компания. Хватит. Либо руководителя дела продаж, либо из этих менеджеров выбираете, видите, кто самый лучший, делаете его наставником, У -у -у. либо сами. Запись звонков. Простушиваются. Анализ и внутренний тренинг. всех лидеров лучше, узнать, они... Еще раз, анализ конкурентов? Да. А они поделятся? Можно Не, ну ты же а с ним разговариваешь, образом... ты же слышишь, о чем он тебя спрашивает. Сиди, записывай. Нет, ну вот тайный покупатель. Если вы берете бизнес-тренера, профессионала, тайным покупателя, он выявит, какой скрипт лучше, но у нас бизнес-тренеров, ни один бизнес-тренер тайным покупателем не пойдет, ему это не надо. А просто тайный покупатель, он не выявит, лучше это скрипт или нет. Но это мое да. субъективное мнение. Может... Да. Если мы, если Анализ конкурентов, если кто-то предоставит такую, если мы дружим с конкурентами, тогда то Почему нельзя записать? Запись. Мы сейчас вариант. Запись конкурент. Запись, запись валют музыки. И что? Откуда мы знаем, есть. слушай это стрит или нет? А вы имеете в виду, какая-то смотрю. Бесслушный. Так нет, мы говорим про активные продажи. Ну что, добро, мы звоним тебе обращающимся, мы, мы звоним про, про активные продажи. Вот я обращаюсь к нему уже на другой волне, начинаю Нет, я правильно понимаю, что разговор идет про типа как в магазине, да? То есть, например, это таин купателя, они же давно нам давно уходят с микрофона. Если про B2C, то... Сейчас мы говорим про активные продажи, что мы продаем B2B. Это воронка B2B. B2C сейчас, я наплючу, да? Ну и звонит ему, Да, да, это пока B2B. Внутренний тренинг, смотрите, либо лучший менеджер, делаем его наставником, либо руководитель дела продаж, либо вы как собственник, опрашиваем менеджеров, у тебя что работает лучше всего, у меня вот это, а у тебя вот это, а у тебя вот это. По пятницам, в конце недели, смотрите, когда занимаемся активными продажами, как правило, все уже, уже никакие, да? как... Сегодня в контакте я рассказывал Антон смешно.